Привет! Ты на канале завода производителя PromVector по производству оборудования для изготовления кирпича, блока, тротуарной плитки. Что сегодня у нас будет в выпуске. В связи со сложившейся ситуацией, когда вы не имеете возможности приехать к нам в Майкоп на производство, увидеть все своими глазами, нам и было принято решение отснять максимально подробный контент, чтобы вы увидели, чем мы занимаемся, как мы делаем те или иные детали, все тонкости производства. Ну и также будем делиться своими компетенциями в строении заводов, запуска. Мы максимально раскроем все элементы. Здесь будет интересный контент. И если тебе интересно производство строительных материалов, подписывайся. Территориальное наше производство находится в России, в городе Майкоп. За 11 лет успешной работы нами поставлено более 150 заводов по СНГ дальнему зарубежью. Сейчас мы находимся в цеху механической обработки номер один. Здесь изготавливаются детали для прессов и линий. В данный момент изготавливаются детали рамы блочного пресса. Вся обработка происходит согласно программе. Точность данного станка составляет 0,01 мм. А также на этом станке мы изготавливаем рамы, прессов и другие габаритные детали линии. Вообще, наш парк ЧПУ станков позволяет нам производить детали очень высокого качества, с идеальной повторяемостью. Знакомьтесь, это наш обрабатывающий центр с ЧПУ. На нем мы изготавливаем особо важные, пренцензионные изделия, такие как матрицы пресса, а также ее комплектующие, и другие изделия, требующие высокую точность. Данный станок дает погрешность 15 микрон. Вот, к примеру, деталь матрицы, изготовленная на обрабатывающем центре. Обратите внимание на сложность рельефа поверхности. Это токарный ЧПУ-станок. На нем изготавливаем очень много серийных деталей с высокой точностью и повторяемостью. Вообще, ЧПУ оборудование позволяет свести человеческий фактор к минимуму в серийном производстве. Для нас же очень важно, чтобы деталь, которая была сделана сегодня, имела точно такое же исполнение и через год, и через два. В этом же, конечно, заслуга ЧПУ оборудования. Есть уникальные станки собственной разработки. Вот, к примеру, обрабатывающий центр которую мы построили на базе вертикально-фрезерного станка. Раму станка мы приобрели с консервации, далее установили и оптимизировали в ЧПУ установку японской фирмы в панну. Конечно, это сложный и дорогой путь, но в итоге мы получили станок с уникальными характеристиками, которые полностью соответствуют нашим требованиям. Погрешность данного станка одна сотая миллиметра. Сейчас мы находимся на участке резки металла. Вообще, почти весь листовой раскрой металла мы производим на плазменном портале. Резка производится на нем в автоматическом режиме с высокой точностью. Вот именно такой подход обеспечивает нам минимальный отход при раскрое. А значит, как следствие и уменьшает себестоимость конечного продукта. Ну и также за счет очень качественного реза мы можем себе позволить работать с минимальными припусками, что в результате увеличивает и скорость производства деталей. Максимальная толщина металла для резки на портале до 150 мм. Тут отчетливо видно именно качество реза металла. Главные цилиндры пресса также изготовляем полностью самостоятельно по собственной разработанной технологии. Именно поэтому на цилиндры мы даем гарантию на весь срок службы пресса. А это внимание до 10 лет включительно. Также штака цилиндра имеют зеркальную отполированную хромированную поверхность, что обеспечивает соответственно его долговечность также в нашем парке есть универсальные станки вообще на нашем предприятии трудится высококвалифицированный персонал который знает свое дело эта команда которую удалось собрать пожалуй в самый ценный ресурс нашего предприятия в следующих выпусках мы обязательно вас с ними познакомим Это рама пресса бкд PRO 350 который производит блок, кирпич и тротуарный клип. Обратите внимание, что рама пресса не только стянута стяжными винтами, но и провалена по кругу. Запас прочности рамы в 2,3 раза. Именно по этой причине мы даем гарантию на раму пресса на весь срок службы до 10 лет. Толщина рамы 70 мм. Также в пазы будут установлены усилительные элементы. Благодарю вас за просмотр. В следующем выпуске мы покажем на сборочный цех, как мы выстраиваем линию, как мы ее запускаем, как проводим тестирование и многое другое. Напишите в комментариях, интересен ли вам был такой формат видео, потому что для нас он является новым и нам очень важно ваше мнение. Напишите в комментариях, мы обязательно прочитаем. Для нас это очень важная обратная связь. Все, всем спасибо, до скорых встреч. И подписывайся на наш канал, чтобы не пропускать новые видео.